Вообще ничего, с вами снова я, Фиалка, Спринг, и в этом видео я хочу подвести итоги моего конкурса. Конечно, мне немного обидно, что участников мало, и что видосиков в том числе тоже мало, потому что вообще на самом деле видосики мне скидывали часто, но иногда мне скидывали вместо своих планов на осень на например, или пранк. Это как бы вообще к планам не относится, и такие видео я не хочу вставлять даже, потому что это просто пустая дарата времени. Так что в этом видео будут только те, у кого получились нормальные видосики, они почти у всех классные. Так что не надо бояться, что э, то, что вы попросили, к вам не придет или вы это не получите. Я хочу, чтобы в моем первом конкурсе выиграли все, кто пытался, старался и снял в крайнем случае. я не сказал, ой, прости, я забыл и иди ты куда-нибудь. Так что вот, сегодня же я хочу сказать вам большое спасибо, вас скоро будет 200, я просто в шоке, хотя вам нужно еще 40 человек до да 200, но все равно у меня уже планы 500 до нового года, так что я думаю, что вы могли бы мне помочь, так что вот. Я также благодарна всем своим человечкам, которые на меня подписались, которые смотрят мой бред, ну я уже говорила это в прошлом видео, ну ладно, я не буду повторяться, хотя я повторилась, ну ладно. Благодарю ребят, которые решили принять участие в конкурсе. И первое видосик, который мне пришел вообще в начале сентября, потому что я говорила об этом. Это вот, вот эта вот девочка Акикрик. Так что смотри. И еще одно дело, про которое я хотела рассказать. Скорее всего, все мои подписчики уже об этом знают про девочку Алину, не знаю, где она живет, в общем, про сходочку, которая у нее не получилась, возможно, это уже зашквар, все устали от этой темы, но я хочу об этом сказать, потому что я просто не могу никому особо изливать чувства, поэтому хочу рассказать это вам. Мне очень жалко ее, На самом деле, к таким видео сначала, что, типа, там, хайпанула. Я не знаю, я не знаю, откуда появляются злобные комментарии. Господи, ей 10 максимум лет. И я не знаю, почему многие пишут, типа, ой, ты накручиваешь, как бы. Просто у людей есть такое чувство, как жалость, как сострадание, и люди хотят ей помочь. Так что, вот, я просто не знаю. Я смотрела трансляцию многих видеоблогеров в Инстаграме, как бы, я почти полностью со многими согласна, то есть как бы я не считаю что девочка это вообще хотела байпануть я думаю что она даже этого слова возможно не знает хотя с нашими ребятами нашего поколения, родился и сразу закон в принципе, возможно, и знает. Так что я не буду судить, я просто скажу, что мне ее жалко, вот. И я хочу знать ваше мнение, жалко ли вам ее, не знаю, смотрели ли вы это видео и в теме ли вы вообще. И переварили, написали комментарий, и давайте, наконец-то, смотреть а то я вас замучила уже. И всем привет, с вами Аки Крик, и сегодня я решила поучаствовать в конкурсе от Фи. Первое, что я хочу научиться делать, так это очень красиво рисовать. Второе, что бы я хотела сделать этой осенью, так это научиться делать нормальные клипы выжигает мои пьяные мысли Видишь, как небо над нами зависло Сколько мне ждать, когда ты успокоишься Внимание твое, это моя утопия На все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем пока. Сейчас я снимаю мои планы на осень. Я скажу три плана и одну мечту. Первый план это добиться хотя бы 200 подписчиков. Потому что я хочу 200 подписчиков хотя бы набрать за осень. Потом я хочу разыскать уже у себя в хламе в комнате книжку о Гарри Поттере, вторую часть, и прочитать ее. Зимой я хочу сходить на елку, и еще хочу покататься на ледяной горке. Моя мечта это получить нормальную камеру, хотя бы такую Canon, какой нибудь получше, а то у меня вообще не зайдет. и все думают, что я снимаю на телефон. В общем-то да. но вот это все, потому что у меня слишком мало планов и мечт, Которые мне прислали, это были видео, которые вы посмотрели, и я бы хотела сказать несколько вещей сразу, что если вы попали видео, это не значит, что вы супер крутые и, я не знаю, мне понравилось ваше видео, нет, на самом деле я решила вставлять все видео, которые мне вообще присылали, кроме видосов, которые были не по теме, то есть, то, те, кто рассказывали планы, я, естественно, ваше видео вставлю, но просто понимаете, ребят, я создавала опрос в ВКонтакте, где буквально человек 20 отвечали, что участвовать будут. На данный момент я говорила вот буквально в начале видео, что у меня 100 с чем-то подписчиков, у вас скоро 200, а нас уже почти скоро 300. Я снимаю это в разные промежутки времени. И вот, поэтому иногда, может быть, у меня меняется либо голос, либо что. И если у меня что-то не так с голосом, ребят, я болею, ну, это в принципе... Я всегда зимой болею, прям вот только зима, я сразу заболеваю. И если ваш видос есть, значит, вы классные, и не надо бояться, что что-то к вам не придет. Если вы сказали, типа, хорошо, я сниму видео, там, типа, а ты мне что-то сделаешь, что я обязательно это сделаю, ну... Это не будет там сверхъестественное что-то там. Не знаю, конфетку подарить я, в принципе, в силах. Так что вот. А мы продолжаем смотреть это видео. Потому что я просто не знаю, там вообще видосы есть или нет. Так что, если они там есть, то это круто. если их там нет, то всем пока. меня зовут Стеффи, да, я теперь уже Лил Стеф, запомните, и мне так давно не было видео. Вы спросите почему? А я вам отвечу. Ну да, да, у меня давно не было видео, так как ä, э, я болел, школа, учеба. <bracelet> ой, не смешил, ой, не смешил и брата Фу, снимаешь тупые видео, не умеешь пилить годный контент. Фу, лайк, а и да, ребята, это э, действительно правда. У меня просто не было идей, но сегодня в, в честь че, че 130 подписчиков я устраиваю конкурс на моем канале. Условия очень простые. Поставить лайк на это видео, написать комментарий, конечно, быть подписан на мой канал. И все. Призы. Первое место. Это пиар плюс оформление вашего канала. А со второго по 10 сигна плюс роспись на вашей стене ВКонтакте. Все очень просто, участвуйте, давайте, давайте, пишите комментарии, ставьте лайки, а я жду, результаты будут подведены 2 января, успейте. Ну, а всем удачи, всем пока.